Видео ВКонтакте явно решило посражаться за звание лучшего таймкиллера 2022 года, но, ну, по крайней мере, складывается такое впечатление, глядя на введение последних дней. А зачем это надо? Да хотя бы чтобы знать, как и какую видеорекламу запускать, и какой должна быть точка касания наших клиентов на платформе ВКонтакте. Пошли по порядку, нововведения и рекомендации для вас в конце видео. История просмотра и тайм-коды в роликах стала доступна возможность продолжить досмотр видео с того же места на разных устройствах, корректировать предлагаемые рекомендации и возвращаться к роликам в истории. В загруженных на платформу видео теперь можно быстро находить интересные моменты с помощью тайм-кодов, что, по мнению ВКонтакте, упростит навигацию пользователей. Авторы могут разделять видео на отрезки, отмечать интересные моменты на временной шкале и добавлять краткое описание каждому эпизоду с помощью тайм-кодов. Нет, неправильно, не могут, а должны. Почему должны? Да потому что описание эпизодов станет еще одним местом, куда можно добавить ключевые слова, чтобы повысить выдачу ролика в поиске. Благодаря тайм-кодам алгоритмы смогут лучше понимать, какой сюжет видео больше привлекает зрителей, а какие эпизоды они наоборот проматывают. Рекомендательные алгоритмы будут учитывать этот опыт и предлагать пользователям более релевантный для них контент. Надеюсь, наш совет был вами услышан. Ну а мы продолжим. Новая рекомендательная система непрерывно обновляет бесконечную ленту клипов опираясь на зрительский отклик, реакции и комментарии. Система считывает как позитивные сигналы, так и негативные. Например, с помощью кнопки «Это неинтересно?» Пользователь сможет подсказать сервису больше не предлагать определенный контент. Команда добавила собственную нейросетевую технологию поиска дубликатов, которая позволяет анализировать видеоряд и аудиодорожку каждого клипа, находить и отсеивать повторяющиеся ролики, даже если у них разный хронометраж, разрешение, фильтры или наложенные шумы. Теперь в ленте пользователя будет присутствовать только оригинальный контент, а не его копии. И это хорошо. YouTube Shorts видео порой просто выбешивают одним и тем же роликом, повторяющимся десятки раз в ленте. Мы уже говорили об этом здесь. Вконтакте также запускает инструмент адаптации контента индивидуально под каждого пользователя. Эта технология адаптирует длину и формат видео под потребности каждого пользователя, выберет нужных героев в кадре и выведет на первый план, а также изменит длину ролика. Кроме того, свою сеть развивает собственную технологию Nero HD, которая позволяет улучшать качество видео, убирать шумы, дефекты сжатия и дестабилизацию камеры. Рекомендации? сценарий должен быть главный герой, проблема и описание ее решения. стори никто не отменял. Разбиваем ролик тайм-кодами на фрагменты. Для каждого фрагмента готовим описание с обязательным включением ключевых фраз. Эти же фразы должны произноситься и в нужном фрагменте. Не стремимся снимать с голливудским качеством.